Ну чё, гай, всем здорово, накидись подписчиков, привет, сейчас я поиграл на Gambit RP с Игорьком, играл, если что, с Экзеком, Экзек можно купить на сайте Экзека, если что, остальные бесплатные читы можно скачать в Телеграме, Телеграм в закрепленных комментариях, переходите, качайте, играйте. Ну все, в принципе, всю инфу я доложил, погнали к видосу. Поздравляю, Игорь, ты тоже застрял. Я тебя сейчас вытащу, Игорь, я тебя выпихну, я тебя вып... выпихну. Вот, тебя... и загрузился, загрузился. Тихо-тихо-тихо, тихо, не трогай, не трогай ничего. Сейчас оптимизация пройдет. Сюжетная линия, Игорюк. Загрузка плюс оптимизация. Сюжетная линия черного экрана. Да. Сюжет закончен. Игорь, война началась. Да, нет, нас вроде не тронули. Нам повезло просто играть. Нет, можно, конечно, он, у него головы нету, поэтому, поэтому он нас не увидел. Он нас не увидел. У него боковое зрение да, на жопе. Привет, ты хочешь продаться в рабы нам? Пошел нахуй, Нормально. Слышишь, слышишь, слышишь? Сколько сантиметров у тебя мозг? Сколько? Сто? Ну, Сто сантиме... сантиметров. Все, все, на этом разговоре, а то у меня сейчас встанет Ты прикинь, да потом налетает. пошел. А за что? За что? Игорь, тебе нравится? Вверх-вниз, влево, вправо, лево. Меня, вправо. меня сковали, Игорюк. Меня развяжи Ежик 228 Игорек. Игорек. Игорь, я из тебя снеговичка сделал. Игорь, вот это да. Блин, Игорь, бесплатная шапка, без доната зато. Вот, там чувак орет, его убили. Нормально. Вот, я тут, смотри, смотри, вот сейчас паркурист исчезнет. Вот, нет, нет, иди сюда. Паркуристы сейчас. Ну блин, куда ты пошел? Ладно, я испарил паркуриста. подожди, ты, под... ты, ты где, подожди. Вот я. Я а, силы я мысли. Ксана, да, я, я силы мысли паркуриста испарил. О, это нашел, понятно, нашел, нашел. Это... Стоять. Налоги платить. Стоять. Вот эти, налоги. Обратно зашел туда в подземку, пошел, пошел. Прогуляйся, прогуляйся, прогуляйся. Стоять теперь, теперь стоять, теперь стоять. Сколько денег у тебя есть? Да, Урбан, отстань. <свят> ну дай денег, ну у меня я купил последнее оружие, ну О, спасибо, все, давай удачи. Слушай, смотри, сейчас сила мысли спецназовец испарится, смотришь? Смотри, испарился. <свят> И, Игорь, ты а, тоже блядь, испарился, ты да? <свят> Ебать Игорь, ты, Там Игорь... я знаю, я убил его, я его испарил, он испарился. Игорь, ну ты ему можешь краешь, привет передать, ты можешь Что ему привет передать. Слушай, чувак, если ты смотришь это видео, ты знаешь, ты такая гнедотина просто. Не разобравшись, ситуации, открыл огонь на поражение, молодец. Иго Игорек, Игорек, тебя все, так все, нахуй все, все, встретили. Его встретили а, <не> <сORING> <сORING> Это я его встретил <пых> Я взорвал yeah. камеру Короче, Гровер, смотри, такой yeah. расклад uh, Ты мне деньги даешь, я тебя не трогаю Согласен? Две тысячи Да, две тысячи У тебя восемь да, да. кусков Ты мне врешь 8... 8 кусков? Да Игорь, у тебя же сейчас Шесть тысяч да? Да yeah. ага. yeah хе он не ожидал. Игорь, сзади чел, сзади чел, сзади чел, сзади чел беги. Он там заорал. Короче, смотри. Во-первых, тут элитный бандит со своим другом. Тут гровер еще заныкался, я понял. Сейчас гровер бахну. У гровера мод что ли? А, нет. Он, он за. Стой. Подожди, там, брови, там Я убил его, нормально, там нормально. Скромник это главный администратор. Не, не, не, это не главный администратор. Это не главный он, Это VIP Нет? обычный. Да, а, да, да. Я а ему хит. 30 хп оставил. Там просто Мне урон не прошел, понял. Я убил чел, Нет, я не умер. Все нормально. Я ему сломал тут прикол. Блин, у него 30 хп осталось. Солевой, солевой, солевой, солевой, солевой. Тихо, не говори ничего. Ага, понял. Понял. И началось буйня безумия. Не сказал ни слова, я не сказал ни слова. Что я за фигня? А Там два челика или три челика начали дэмить и флешки кидать. Вот это рп, вот это я понимаю. Возможности как бы на сто процентов А, я понял, весь че пишет в чате. Денег, да. <laughs> О, -о, -о. ну-ка. Дай денег. Я зарядил пацанов, все нормально. Пароль из чего бы у него 3553 Чуть-чуть. Надо было добаг камеру и Да. А чел, ну супер силы, херня. <laughs> да расскажешь, что тантичи даже не работает. О, Окей, раз, понял. Тумки, два, цель, да, да, да, да, да, да. Растаел, пень, стаел. Проверяй. <рит> О, боже мой. у куча полицей? Я им сейчас, я им пизделей всем ставлю, погоди. <рит> я двоих убил, сейчас третьего убью, <рит> погоди. Че, они выебываются? Все гагаизи. <рит> нормально, нормально. Зафармили инвалидиков. Три года назад не получил. О, плюс деньги. <связывая> <связывая> О, смотри, Гровер. стоять преследование Амона. Ему похуй. Да. Куда он? А ему похуй. Он хочет по лицу получить. Умер. <связывая> смотри, смотри, я силы мысли. Я силы мысли. Набираю пароль, игрок, смотри. Смотри, смотришь. Um... Набираю пароль силы мысли. Задом, задом жопой набираю хорошо, ну магазин оружия уже, я так понимаю, обнесли с дробовиком с пушкой Игорь, стоять Игорь Игорь Игорь, Игорь, Игорь, Игорь, иди сюда, манить. иди сюда манить. надо взаимодействие стой, стой, стой, стой, не падай, не падай, не падай Умрешь, не падай хотя не, умираю умираю умирай, умирай, у тебя хп-крас мало умирай, Игорь а я тебя подтолкну ты чё не умер О, война началась, Игорек донбасс хотел вот тебе донбасс Получай. это ограбление руки на пол пол лицом короче денег дай просто и все у тебя все равно миллион он пушку взял все давай удачи ой ебать там народу бойник в темноте светится мне интересно чем фонарик вырубаем ствоне тихо тихо тихо тихо я троих положил игрок все нормально. проходим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 Игорь, они они, они похода делал в ахуе, Игорь. Я, yeah. yeah. yeah. yeah. у нас yeah, camera самые camera. выгодные. Бля, че их так затрiggerил, Игорь? Камера. Игорь, камера. Самые выгодные предложения. Это я, Игорь. Вы Ты кому это говоришь? Это а -а -а. я. А, Вы желаете купить оружие? Оружие купить Нет. не желаете? Купить оружие. Не. Оружие. А я, Игорь, за тобой по админ что, бегает. Нож, нож, о, Игорь, у да, тебя нож, купить нож, хотят, купить да? хотят. Игорь, купить, купить, купить Ой, хотят. Ножик, ножик. ножик. Скажи, э, ножик мне сколько ножек? Ножик, так. Сейчас подожди, ножик, ножик, ножик. <класс> сейчас оформляется ваш запрос. А, я супер переводчик. Эллип, Звездный переводчик! Игорь, да ты переводчик! Здравствуйте, не желаете приобрести оружие? Сдохни. Сдохни. Для вас есть выгодная сделка. Для вас есть выгодная сделка. Здравствуйте, не желаете приобрести оружие? Сдохни. Для вас есть выгодная сделка. Не сдыхает. Не сдыхает. Выгодная сделка. Может ты ляжешь? Для вас есть выгодная сделка? Он еще убьет, Игорек. Ладно, ничего страшного, я тебе помогу. Все, Игорек, деньги твои бери. Для вас есть выгодная сделка. Я голоден, мне нужна еда. Есть выгодная сделка. Для вас есть выгодная сделка. Дай ему похавать, Игорь. Не желаете приобрести оружие. Для вас есть выгодная сделка. Меня, я себе... Для вас Если есть ходи... выгодная сделка. Для вас есть выгодная сделка. Не желаете Давай, приобрести посылку. оружие? Давай, хочу. Что вас интересует? У тебя есть ковбойка? Ковбойка есть. Не желаете приобрести оружие? Ебать у тебя голос прикольный. Еще скажи что-нибудь. Не желаете приобрести оружие? Не-не, это что-нибудь новое, скажи. Не говори ему, Игорь. Вы желаете приобрести оружие? Блядь, это точно твой голос? Это точно твой голос. Не желаете приобрести оружие. Нормально, не знаю. Допустим, блядь. Нет, не хочу. все, иди. В доступе отказано, скажи приобрести ему. приобрести оружие? Покиньте мэрию, пожалуйста. Игорек, уходи, уходи, Игорек. Он сейчас убьет. В доступе отказано. <laughs> Есть пробитие еще покиньте скажи. Покиньте мэрию. Раз, 2, покиньте мэрию. Вон живые люди. 530 да. хп у него. 530, Не точнее, желаете 1000. приобрести Нет. оружие? Нет. Не желаю. Не желаете приобрести оружие? Нет. Давай я его скину. Не желаете приобрести оружие. Все, забей на него. У него арбалет. Он опасный. Не желаете приобрести оружие? Не желает. Не желаете приобрести оружие? Нет. Не желаете приобрести оружие. Игрок аккуратнее, у него арбалет. Нет. Не желаете приобрести оружие. Что? устройство ладно устройство не желаете приобрести оружие стоит стоит там скаут наблюдает сейчас всем к чау передам всем кчау. Все.